Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать об обслуживании автомата, кофейного автомата Saeco 200. Что самое главное необходимо делать в кофейном автомате? Как его обслуживать? Самое главное всех абсолютно кофейных автоматов – это его чистка. То есть все абсолютно должно быть чисто. То, что я вам рассказывала, очень важно знать, что именно. Что некоторые операции следует выполнять регулярно, чтобы обеспечить корректную работу автомата. Некоторые операции выполняются для соблюдения действующих санитарных правил. Их следует выполнять, выполнять с отключенным и открытым торговым автоматом. Чистка проводится перед загрузкой продуктов. Очень внимательно надо делать следующие работы. Промывайте детали только теплой водой, без использования синтетических моющих средств, которые могут деформировать автомат или повлиять на его работу. Точно так же и вкус кофейного напитка. Не мойте съемные компоненты посудомоечной машины. Категорически запрещено мыть посудомоечной машине. Во время чистки и обслуживания автомата не подвергайте физическому Воздействию электрические компоненты. Не чистите их влажной материей или обезжиривающими, моющими веществами, средствами. Удалите осадок струей сухого, сжатого воздуха или антистатической материей. Первое. Это ежедневная чистка. Рассмотрим его. Значит, ежедневная чистка производится для борьбы против размножения бактерий в зонах, контактирующих с пищевыми продуктами. При этом используется питьевая вода, чистые щетки и материя. Последовательность. первое, Снимаем и тщательно промываем транспортеры сухих продуктов, всасывающую камеру, кольцо транспортера воды, смесительную камеру, вентилятор и раздаточные трубки. Сейчас я вам покажу. Вот, вот наши видео. Это то, о чем я только что вам рассказала. Раздаточный выпускной канал про снаружи. Раздаточный выпускной канал. Вот это он. Для простоты чистки снимите этот блок, а затем удалите кофейный осадок щеткой. Вот об этом блоке идет разговор. И удаляем щеткой осадок. Сливной канал для отделения для кофе точно так же прочищаем. Прочищаем все силиконовые сливные шланги. Прочищаем сливной канал, сливной канал, прочищаем все силиконовые шланги. Рассмотрим еженедельную чистку. Выньте все контейнеры и притрите влажной материи, все полные зоны контейнеров. Днище, внешнюю часть автомата, а прежде всего отделение разлива. Все ящики для сыпучих продуктов промываем, протираем и очищаем все отделения разлива. Очистите разгрузочное отделение и транспортер. Вот он. Есть. Очистите ящик для кофейного осадка. Ящик, помню, где? Смочите кусок материи и тщательно протрите все доступные части разливочной зоны. Что То, что я вам показывала, покажу еще разочек. Как мы знаем, самое главное в кофейном аппарате – это чистота. Почему? Потому что Кофе это все-таки натуральный продукт и, как и все травки, имеет свойство зацветать. Поэтому самое главное, самое главное при использовании кофейного автомата, точно так же и своих домашних кофейных, обязательно должна быть чистка. Чистка после, после использования кофе, промывка автомата. После загрузки везде должно быть чисто. При загрузке продуктов надо соблюдать. Все продукты надо загружать таким образом. Чашки и ложечки их надо загружать по мере необходимости. При загрузке продуктов тоже надо соблюдать чистоту. И не перегружать контейнеры, не перегружать, не перегружать полностью все ящики для загрузки продуктов. В следующей, в следующей, в следующей передаче мы с вами рассмотрим о плановое и внеплановое техническое обслуживание автомата. Уход за центральным устройством, за кофемолкой. Поэтому все, если вам интересно и есть какие-то вопросы по обслуживанию автомата, пишите мне вопросы. Пишите комментарии, пишите вопросы, общайтесь со мной в чате. Если у вас есть вопросы, прошу, задавайте. Следующий, следующий будет наш... Следующий наш, скажем, плейлист. Это будет плановое и неплановое обслуживание кофейного автомата. естественно, о каком автомате говорим Сайка, угу, поэтому жду от вас. Ваших предложений, Ваших вопросов, я отвечу на все вопросы Ваши по обслуживанию кофейного автомата, по кофе, может быть кого-то интересует, как загружать кофе, какие делать напитки вкусные с кофе, поделюсь. Подписывайтесь на мой канал, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики. Пишите ваши комментарии, спрашивайте, буду отвечать. Поделюсь то, чем знаю. Я вас люблю. Пока-пока.